Приближением лета в парках и скверах Даугопилса потихоньку начинают играть искристые струи фонтанов. В этом году Дугапилчан будут радовать 5 фонтанов в разных микрорайонах города и водный каскад на улице Ригас. Специалисты управления коммунального хозяйства и Даугопил Суденс подготавливают все оборудование к новому сезону. Первым начал работать фонтан в парке Дубровина. Он уже радует прохожих, однако на следующей неделе в сотрудничестве с художниками градостроительного департамента запланированы дополнительные регулировочные работы, чтобы синхронизировать напор воды и, возможно, создать новые водные узоры. Здесь же, в парке Дубровина возобновил работу кран с питьевой водой. Он будет функционировать до конца сезона, давая посетителям парка возможность не только освежиться в жаркий день и помыть руки, но и внести вклад в сохранение окружающей среды. Ведь наполняя питьевой водой взятую с собой бутылку, уменьшается потребление PET-упаковок. Кран подключен к городскому водопроводу, и за качеством воды постоянно наблюдают специалисты Daugupilsudens. Эта вода безопасна и бесплатна. В конце улицы Ригас, напротив железнодорожного вокзала, заработали водные каскады. Уже слышно журчание воды и в сквере напротив старого корпуса Дагубского университета по улице Виннибас 13. В расположенном напротив него сквере Пумпура прихорашивается девочка с Лилией, чтобы встретить новый сезон во всей красе. Этому фонтану была необходима небольшая реставрация. Сотрудники коммунальных служб, как только на улице потеплело, сняли слой старой краски и подготовили основание, но последовавшая за этим похолодание и дождливая погода не позволили закончить технологический процесс. Поэтому специалисты УКХ с нетерпением ждут следующую неделю, когда прогнозы обещают благоприятные погодные условия, чтобы закончить покраску и оживить фонтан. В этом году отдыхают также будет радовать фонтан на центральном пляже озера Большие стропы. Работы по установке уже завершены. Еще какое-то время понадобится на настройку, чтобы струи высотой в 30 метров смогли со всей мощью взвиться над водной гладью. Эта конструкция уникальна тем, что она не только красива, но и улучшает аэрацию озера. В течение ближайшего месяца возобновить работу и фонтан в пруду парка на Эспланаде. Ему была необходима замена двух насосов, поставка одного из которых немного задержалась из-за ковид-ограничений. Но как только все устройства будут получены, конструкция будет установлена и приведена в действие. Сюжет подготовила отдел общественных отношений и маркетинга до Укуповской городской думы.